Свое выступление я хотела бы начать с анализа презентации. То есть, как мы можем оценить, хорошо ли мы умеем выступать перед аудиторией, хорошо ли мы подготовлены, либо вам нужно оценить своих коллег, либо учеников. Да? Но Первое, это, на что следует обратить внимание, это, конечно, структурирование. То, о чем говорила Елена Николаевна в своем выступлении. Да? Умение заинтересовать аудиторию, четко изложить свою тему, обосновать свои выводы, подчеркнуть результаты, важные именно для данной аудитории. И, конечно, важно следить за временем и укладываться в регламент. Во время выступления очень важно поддерживать интерес аудитории, приводить примеры и какие-то факты, которые подтверждают ваше выступление, и, конечно, владеть инициативой и интересом аудитории. Важно использовать и те наглядные средства, которые позволяют нам дает возможность та программа, вы, в которой вы готовите презентацию. Важно, чтобы слайды были не перегружены текстом, чтобы на них были отображены только важные факты. Важные элементы, на которые следует обратить внимание, которые, может быть, плохо воспринимаются на слух. Общий дизайн презентации не должен противоречить самому содержанию и сочетаться с графическими элементами, которые вы будете использовать. Ну и, конечно, если вы используете какие-то ссылки, очень важно перед началом наступления проверить, что все у вас работает, каждая ссылочка открывается. Когда перед вами выступает спикер, вы обязательно обращаете на то, как он себя ведет, да, какие используют жесты, в какой позе он находится, смотрит ли он в глаза или он смотрит в окно, да, может быть он перемещается по аудитории, в зависимости от того, ну и как он владеет, конечно, техническими средствами. В зависимости от этого, да, в общая картина вкладывается такая, что либо вам скучно находиться в данной аудитории, слушать этого спикера, либо напротив, он очень динамичен, и все его жесты привлекают внимание к нему и так далее. Конечно, при этом важна и его речь. Насколько четко, понятно, какие используют он интонаты. Если бывает, да, человек бу бу бу бу, -бу то как бы, какую бы интересную информацию он не пытался вам донести, да, через пару минут вы начнете засыпать. Ну и, конечно, в каком темпе проходит выступление. Важно, чтобы это было достаточно быстро, чтобы люди не успели заскучать, но и а, в таком темпе, чтобы они успевали а, за вашей мыслью, чтобы а, переваривали информацию. А, каждое выступление чаще всего заканчивается тем, что аудитория задает вопросы. А, и, конечно, хороший спикер а, внимательно выслушает, вопрос, понимает, дает краткий убедительный ответ. А, часто бывает так, что если человек не понимает вопросы либо нет у него ответа, он начинает говорить совсем на другую тему. Да? Иногда такое выражение, наверняка вы слышали, «не, «не ловит мух». Это вот про тех людей, которые теряются, может быть, от волнения, а, может быть, и не владеет темой. Как же подготовить хорошее выступление? На что следует обратить внимание? А, ну, вам, конечно, следует помнить, что для вашей презентации выступление и подготовка очень важны. Приступая к его подготовке, вы должны помнить, что ваши слушатели будут присутствовать в аудитории, то есть вы знаете, кто эти люди будут да, концентрированно Концентрировано об этом скажите им в конце выступления. Только... Важно, чтобы они дослушали вас, да? перед кем бы вы ни выступали, перед хорошо знакомым аудиторией или перед теми, кто вас впервые видит. До начала выступления эта величина неизвестная. Слушатели не знают степень вашей подготовленности к выступлению, вашу позицию. Ваш стиль поведения, иначе говоря, они не знают, стоит ли им слушать вас внимательно и пытаться понять. Или наоборот, внимательное отношение к вам, к вашему выступлению – это просто потеря времени. Решение слушатель принимает в первые две минуты вашего выступления, то есть всего 20 120 секунд. Именно в это время все слушают внимательно, и вы прекрасно понимаете, эти стартовые 120 секунд максимально нужно использовать, чтобы они сработали на ваш бонус, да, чтобы заинтересовать людей, и они продолжали вас далее слушать. Каким образом это можно сделать? Ну, есть несколько идей, которые сейчас вы видите на слайде. Да, по, именно во время именно выступление слушатели ожидают услышать от вас ответы на свои вопросы. Почему мы здесь? Какова повестка дня? Какие у вас полномочия? Что нужно для аудитории в вашем выступлении? Вот если вы в первые 20, 120 секунд вы успеете на некоторые хотя бы вопросы им дать ответы, то конечно не, их не разочаруете и они заинтересуются и будут продолжать вас слушать внимательно. Что не следует делать во время выступления? Это, конечно, не стоит шутить, потому что вы расслабляете аудиторию, они начинают между собой обсуждать ваши шутки, и теряется интерес, и вы теряете аудиторию. Не нужно давать определение каких-то слов, да, не нужно в это, приносить извинения. То есть это все лишние элементы, которые, опять же, вы, на которые вы теряете драгоценные секунды из тех, что вам отведены. Перед началом... Перед началом подготовки вы знаете, с чего начать, вы уже знаете, да? То есть вы спланировали свою презентацию, и вы знаете, какое будет начало, какое будет продолжение, и чем вы хотите закончить выступление. Выступление вы кратко скажете слушателям о последовательности своего возложения, поэтому для облегчения восприятия основная часть выступления должна быть структурирована. Позаботить о слушателях для того, чтобы им было удобнее, воспринимать вашу информацию. Вот на слайде вы сейчас видите несколько подходов к, стру... к структурированию основной части. То есть здесь можно... могут быть различные варианты. Наибольшая эффективность достигается при использовании одновременно нескольких подходов к структурированию. Например, вы можете использовать хронологический подход и продемонстрировать прежний подход против нового, а также свойства и выгода нового подхода. Поскольку основная часть вашего выступления – это логическая основа для принятия слушателями решений, целесообразно привлечь их внимание к ключевым моментам вашей логики. В самом начале выступления внимание аудитории приковано к вам, но этот момент очень краток, как правило, пару минут. А потом слушатель отвлекается, причина объективная, и нам от нее не избавиться. Дело в том, что большинство людей говорит со скоростью 120 от 120 до 200 слов в минуту. Но человеческий мозг воспринимает речь со скоростью 600 слов в минуту, поэтому имеет место множество пустых циклов. Что происходит во время этих пустых циклов? Внимание рассеивается, отвлекается там, на предстоящий вечер, на какой-то поход, какое-то мероприятие, не получает сигнал прерывания, забывает вернуться назад и содержательную часть вашей презентации слушатели просто не слышат. Представьте себе, что вы не будете возвращать внимание слушателей к своему выступлению. Тем не менее, она обязательно вернется к вам хотя бы один раз. Кратко? Догадывайтесь, правильно, в конце выступления слушатель станет слушать внимательнее, предвкушая долгожданное завершение, заточение. Ну, в кавычках. Подсознательно каждый из ваших слушателей настроен на слова традиционно, которые используют спикеры в конце выступления. Обычно это подводя итог, в заключение, и, наконец, и им подобное. И в каждом случае. Слушатель как бы имеет звонок, что дело идет к завершению. И, соответственно, возникает рефлекторное возрастание внимания к процессу. Так вот, задача выступающего ⁇ вдохнуть жизнь, смех, возбуждение и человеческий интерес в презентацию, можно сказать так условно, добавить перца. Да? То есть какие-то элементы, чтобы ваше выступление время от времени возвращало аудиторию к вам внимание на ваше выступление А если вы этот перчик привяжете к ключевому моменту люди запомнят именно этот момент если вы этого не сделаете они естественно его не запомнят Ну, на слайде вы сейчас видите несколько примеров какие могут, можно использовать э, приемы для именно включения горячего перчика. Особенно горячий перчик эффективен, если он связан с одной из следующих тем. Это известность, деньги, слава, благоприятный случай, популярность, неприятности, выгода, авторитет, любовь, здоровье и страх. Итак, запоминаем, значит, щепотка горячего перчика каждые 6-8 минут, это обязательно условие долгой памяти о вас. Но если ваше выступление запланировано там, ну, на длительный период. Обычное выступление, ну, на различных собраниях, конференциях, это 10-15 минут, да? то есть вам в вашем выступлении потребуется 1-2 таких ключевых момента, таких перчиков. Ну и подводя как бы итог, хочу еще раз повторить, значит, что презентация должна складываться из вступления, во вступлении должна прозвучать какая-то провокация, то есть... Какая-то изюминка, чтобы слушатели захотели слушать вас дальше. Желательно, чтобы во время вступления вы не отвлекались ни на какие ваши записи, листочки, и поэтому желательно выучить его наизусть. Когда пойдет основная часть выступления... Важно, чтобы оно было логично построена. Да. Во время основной части вы будете пользоваться презентацией, которая будет помогать вам не сбиться с вашего логического выступления, да, чтобы вы все успели рассказать. И, конечно, не забываем добавлять элементы перчика. Ну и в заключение мы должны сделать лаконичный вывод, вывод. И тоже очень важно, чтобы вы его не, чит, не зачитывали, не пользовались какими-то подсказками. Да, желательно заключение также выучить наизусть. Очень часто мы приглашаем педагогов к нам в региональный центр для, для, на различные мероприятия. Чаще всего... Ну, не сказать, неправильно сказал чаще всего. Иногда при представляют, презентуют нам работы своих учащихся, их результаты по реализации проекта. Вот на этом слайде я вам представила схему элементов, которые очень важно отразить во время выступления. То есть вот такая структура представления проекта. Если вам предстоит такое выступление, я думаю, что вы сможете воспользоваться этой схемой. В конце, как я обещала, будет несколько слов о домашнем задании, но сейчас это еще делать рано. Я передаю слово нашему последнему выступающему Ирине Алексеевне Сливкиной. Редактор